всем привет вы на канале торговой платформы xhub.io в сегодняшнем выпуске речь пойдет о обменном сервисе bomex.io это простой и удобный сервис по покупке криптовалюты за валюту различных государств начиная от доллара евро и рубля и также украинские индийские рупи турецкие лиры бразильские реалы Австралийский доллар, Гонконгский доллар, Тайванский доллар, Армянский драм, Молдовский лей, Казахские тенге, Вьетнамский донг, Сингапурский доллар, Шведская крона, Белорусские рубли и Польские злоты. Именно за такие валюты можно приобрести криптовалюту. Итак, обменный сервис предлагает до 15 тысяч долларов в сутки без верификации до 300 долларов в месяц. К оплате принимаются платежные системы Visa, MasterCard и Мир. Итак, устанавливаем ту сумму, за которую мы хотим купить биткоин. Нажимаем кнопку «Купить». Вводим свой email-адрес. Нажимаем кнопку «Далее». Вставляем пароль. Вводим адрес электронного кошелька. Нажимаем «Далее». Для того, чтобы продолжить обмен, нам требуется верификация карты. Нам необходимо закрепить фотографию, на которую будет 4 последних цифры, месяц и год завершения обслуживания. Итак, выбираем карту. Следующий шаг. Удостоверение личности. Выбираем документ, который мы собираемся предоставить. Я выберу водительское удостоверение. Выбираем обратную сторону документа и нажимаем кнопку «Следующий шаг». Далее. Посмотрите в камеру, сделайте легкое вращательное движение головой по кругу и все. Нажимаем кнопку «Начать». Нажимаем «Разрешить». Пожалуйста, проверьте все данные. Удостоверение личности, способы оплаты, водительское удостоверение и селфи подтверждено. Нажимаем кнопку «Следующий шаг» и здесь мы видим статус нашей верификации. Система уже проверяет ваши данные статус автоматически изменится после завершения проверки и запомните что такую верификацию проходите единственный раз на сайте после этого вы можете просто совершать обмены без верификации что ускорит процесс обмена в общем нужно пройти такую несложную верификацию личности для того чтобы покупать биткоины за различные валюты и по отличному курсу на сайте Bomex.io. наша верификация завершилась успешно и теперь без проблем мы сможем производить обмены в рамках лимита нажимаем кнопку далее вводим сюда данные нашей карты после чего нажимаем кнопку оплатить мы получим биткоины на номер кошелька который указали ранее основные преимущества данного обменного сервиса является низкий порог обмена и большое количество валют за который можно купить биткоин. ссылка на сервис будет в описании этого ролика вот такой несложный обмен можно совершить на сайте bomex.io